Как она называется? <связь> Восточная сказка. <связь> Восточная сказка. Ну, жопой ее называют. Я рукой за труп заткнился. Потому что жопа только была на планочке, <кх> ну, а ноги висели так. <поцелуйся> У меня штука стуль. хороший. Слава тебе, Господи.